Здравствуйте, с вами команда продвижения Плюс. Мы начинаем обучающие видео, серия обучающих видео для наших сотрудников с нуля. Но это видео немножко обучающее для меня, потому что я сам тоже не очень много чего умею. Вот, начнем мы с чего? С нашего задания. Задание для сотрудников, но оно немножко такое пробное, короткое задание... Задание для сотрудников на лето. Но оно на неделю пока что у нас. Даже, так скажем, на 4 дня. На 4 дня. Теперь надо его, надо его найти. А где оно у нас? А вот оно у нас. Вот. Первым, значит, здесь стоит первый день, первым делом зайти на наш сайт это наша страничка она такая посадочная мужская страничка и на нее заходим мы в первую очередь почему потому что она более легкая быстрее грузится и она чем быстрее она продвинется тем лучше будет потому что на ней все ссылка есть на наш сайт основной и э, так далее. Вот мы переходим прямо из задания по этой ссылке и попадаем на наш сайт. Ш, продвижение плюс. Вот и мы тут видим всю информацию. Сразу скриншот делать не надо, потому что нам надо если сайт продвинуть, естественно, для этого лучше, чтобы на сайте человек был какое-то время, да, если его заинтересовало это. Вот. Но так как у нас не просто просмотр сайта, да, с таймером там и все. Таймера у нас нет. Вот мы, кстати, засечем время, да, сейчас у нас 38 минут, 17.38. Вот, предположим, мы начали работу в 17.38. Здесь, конечно, не обязательно все это читать, но это только для тех сотрудников, кому это интересно. Что мы делаем, чем мы занимаемся. И кто-то может подумать, что это вообще все очень-очень-очень сложно, тем более тот, кто... Недавно только начал осваивать компьютер, и для них это естественно, как и для меня, в общем, в свое время тоже очень было сложно. Да и сейчас еще некоторые вещи, например, я сейчас вас собираюсь учить, а сам еще не знаю, получится ли это у меня или нет, потому что я сам отчеты, собственно говоря, в форме... Э, то есть прикрепление скриншотов к отчетам я еще такого пока что не делал есть специальные сервисы для размещения скриншотов на которые можно давать ссылки но это я еще пока тоже не осваивал вот, поэтому мы с вами попробуем научиться вот заходим таким образом на этот сайт и нам нужно что нам нужно узнать сколько у нас здесь было человек сколько у нас человек посещал этот сайт здесь можете поделиться то есть естественно если вы у нас останетесь работать вам не надо каждый день делиться вы поделитесь один раз и этого достаточно может быть там не знаю может быть, один раз в месяц если вы надолго будете у нас да можете один раз в месяц как бы Делиться. тоже будет полез, полезно для нашего сайта для нашего проекта да и вот таким образом здесь а, вот эту страничку контакты контакты да здесь все мои контакты телефон почта вот сколько человек было у нас здесь на этой нашей страничке вот нажимаете вы клавишу print screen некоторые ее не могут найти вот там Должно быть написано Print Screen, да, SIS R RQ. Вот такая клавиша, она, в принципе, должна быть везде, на всех клавиатурах. Вот, и я э, сам научился это делать на сайте Profit, э, Profit Center. Э, По-моему, Profit Center, да. Да, такой хороший в свое время был сервис. И группа ВКонтакте была, и сейчас он существует, там тоже. Можно зарабатывать. Но там сейчас э, я не зарабатываю, ну, потому что там задания немножко изменились для меня, стали сл сложноваты. Вот. И таким образом, вот там хорошим вещам, э, я научился. Заходим мы, значит, на этот э, сайт и э, вот эту страничку делаем скрин. Как можно делать? Я раньше нажимал Левой кнопкой мыши щелкнул по страничке, потом нажимал print screen. Да? Вот у нас получился скрин такой. Затем мы э, идем на наш рабочий стол, создаем там документ. Вот, видите, создать. Ещё, а как мы это сделаем? Мы щелкнули правой кнопкой мыши. Просто. И у нас появилось такое окошечко. И вот мы нашли «Создать». И здесь можно «Создать». Все мы видим, тихонечко ведем документ «Microsoft Word». Вот, вот он. Нажимаем на него. Левой кнопкой мыши. И вот он у нас созда э создается. Так, вот он у нас создается. Потом мы можем так и оставить, в принципе, но удобнее. Просто его, вот это название, стрелочка, которая у нас ведет налево, да, это стирает. Вот мы стерли и написали, например, отчеты для шалаша. Или просто отчеты, или отчеты для шалаша. И нажали Enter. Вот, таким образом мы наш документ создали, открыли его, щелкнули, как мы его открыли? Щелкнули, быстро на него два раза левой кнопкой мыши, или мы нажали правой кнопкой мыши на него тихонечко и нажали «Открыть». В любом случае он открылся. Вот, и сюда мы... Здесь, сюда мы вставляем отчет. отчет у нас, значит, там написано в нашем задании, да, но это по окончании четырех дней делается все. Вот здесь мы пишем дату и время. Например, сегодня у нас какое э, число? Сегодня у нас 11. Мы так и пишем. Одиннадцатое. Ноль пятое. И одиннадцатое, э, 17. семнадцатое. Так. Время начали мы работать. Начало работы мы пишем. Начало работы. Начало работы. 17:38. 17:38. Так, и вот здесь мы сделали тот скрин, да, который мы сделали. Вот видите, как прекрасно. Он у нас, он у нас сюда и вставился сам. Вот чудесно. Я думал, так и не получится. Но, тем не менее, вот вставляем. Да? Мы... Потом мы можем сделать как? Нажимаем «Файл», «Сохранить как рабочий стол отчета для шалаша». Так оно и будет. Нажимаем «Сохранить» на всякий случай. И его сворачиваем. Вот здесь написано «Свернуть». Нажимаем левой кнопкой мыши, сворачиваем. Так, там у нас, значит, в задании открыто. В нашем задании с этого сайта по кнопке «Узнать расценки» перейти на наш основной сайт. Да? Вот мы так и делаем. С этого сайта, который мы сделали скрин, поместили его в отчет. Мы переходим на наш основной сайт по кнопке, вот по этой, узнать расценки. Переходим, нажимаем левой кнопкой мыши, щелкаем на эту кнопку и переходим на наш основной сайт, на котором мы и работаем. Вот, он немножко подольше загружается, потому что там уже очень много ви видео снято, поэтому так. Вот. И тут, собственно, без разницы, нажмете ли вы на закрыть это. Это для наших, для всех, кто попадает на наш сайт, чтобы была информация, что здесь этот сайт создан для инвалидов, а также мы продвигаем... В поисковой системе Google Возможность такая есть В основном сайтов на Wix А для других сайтов Распространение информации В интернете, в группах И так далее И нажимаем Получить возможность Или просто закрываем Тут это совершенно Это такой промо-блог Здесь сделан Вот и попадаем на главную страницу. Попадаем на главную страницу. Здесь тоже мы смотрим. Здесь у нас есть счетчики. Два счетчика. Вся информация для заказчиков. Для сотрудников есть информация. Ссылки есть. И информация о сборе средств на обучающие, на наш обучающий проект, который... Будет, я думаю, даже не в августе, а позже. Будет он, может, осенью, а может и зимой. Потому что мы, наверное, если не найдем преподавателей волонтеров, мы и сами снимем все видео и все, и научим всех всему, чему надо. Вот. Так что это как бы справимся сами, потому что кто сомневается и думает, что мы эти деньги пропьем <laughs> или еще что-нибудь, да. Поэтому мало ли что. Вот. Два счетчика у нас. А в задании что у нас в задании? Сделать скриншот конца страницы с двумя счетчиками. Да, но скриншот у нас, как вы понимаете, не самоцель. Это для отчета. Для того, чтобы я знал, что вы сделали задание... И знал, потому что я сам, конечно, должен каждый день заходить а, на, на этот сайт. Да, и вообще им заниматься, в принципе, раз я его создал. Но у меня вот получается так, что не каждый день. Но сейчас у меня время посвободнее немножко. Я буду сам каждый день заходить. Но для отчета, а также для отчета а, нашим заказчикам тоже необходимо. Вот. И мы тут видим, сколько человек побывало. А вот это я вообще не знаю, честно говоря, откуда, откуда я поставил э, этот э, счетчик сюда, вот и э, как он тут считает, по каким критериям это мне неизвестно, вот и э, этот счетчик у нас считает э, с самого начала почему-то почему, хотя нет, с самого начала он нас считал вот этот счетчик. Вот. А, а внизу я установил позже, но почему-то на нем оказалось больше просмотров. Неизвестно почему. Сам этого не знаю. Вот. Здесь тоже есть информация вот, о моей курьерской работе и а, обучении. Значит, ссылки здесь есть. А, и таким образом вы на нем, на этом сайте тоже работаете, таким образом продвигая его. То есть, как и первый сайт, на который вы заходили, страничку, так и этот сайт вы продвигаете таким образом, таким образом, посещая его и на нем переходя по страницам. То есть, это на многих почтовых сервисах, да, на буксах, на почтовиках такие задания есть, потому что это тоже нужно, как бы, посетители, ну, как сказать, накрутка, раскрутка, не знаю, во всяком случае, сайт должен кто-то посещать, да, ну, в принципе, нет, не должен, но может кто-то посетить, кто, кто заинтересуется, да, в поисковой системе, но в поисковой системе он как, он окажется, естественно, не сразу, а окажется постепенно, вот, и поэтому мы продвигаем и эти сайты, а наши Сотрудники больше всех заинтересованы в продвижении и нашего сайта, и сайтов заказчика, потому что с этого, естественно, все, все мы получаем доход, да, по идее должны получать. Вот, но первые наши заказчики у нас, все мы их продвигали даром, и за, за отзыв. Но сотрудникам зарплата вся была выплачена. И отпускные платятся, небольшие. То есть подработка у нас 500 рублей. Э, ну тогда 1000 была еще, сейчас 500. И э, отпускные тоже 1000 рублей стараемся мы выплачивать. Платим вовремя, как и обещаем, так и платим. Вот. И делайте то же самое. Делайте скрин. Нажимаете «Print Screen». Тут же у вас документ ваш, который э, в этом самом созданный у вас. Да? Так, и теперь мы а, размещаем здесь, а, здесь еще. Нажимаем правой кнопкой мыши, чтобы вот появился, курсор появился этот, да, нажимаем вставить. И таким образом вот у нас тут два скрина, два скриншота. Так, нажимаем, мы а, файл на всякий случай сохраняем его у себя. Сохранить как? да, Где он? Ну, у вас может быть не на рабочем столе, а где-нибудь еще. Но у меня он, допустим, на рабочем столе. Нажимаем «Сохранить». Так, по заданию дальше. Поделиться ссылками на оба сайта в своих соцсетях. Но ну, это я уже рассказывал. По первому сайту там есть кнопочка. По второму сайту вы, допустим, если вы на этом сайте находитесь... Вы делаете что? Вы вот это все нажимаете левой кнопкой мыши в это окошечко, высвечивается у вас. Таким образом, адрес нажимаете правой кнопкой и нажимаете копировать. Вот. А затем в вашу соцсеть идете, например, в контакт или где вы. Да, и э, делитесь. Допустим, вот таким образом. Что у вас нового? Что у вас нового? У нас наш сайт продвижения плюс. Да? И нажимаете и делитесь таким образом. Так, что у нас дальше по заданию? Вступить в нашу группу ВКонтакте «Мой заработок в сети» – это по желанию. Почему? Потому что группы ВКонтакте э, у нас не накручиваются и не раскручиваются, а тоже потихоньку продвигаются. Мы всегда пишем, я когда даю задания на сервисах, я пишу по желанию. То есть, если кому-то группа понравилась, если... Ему интересно, если ему хочется просто нас поддержать, он может потом в эту группу вообще не заходить, а просто он хочет нас поддержать. Он может вступить, да, только по желанию, не, не за какие как бы задания оно само. Допустим, как и вы выполняете задание за оплату, да, работая у нас в продвижении плюс, так и в любом задании тоже есть оплата. Например, на сайтах там же, ну, на любом сайте, на том же Профит Центре или на других там, на seo на соцпаблике, допустим. Ну, это как бы не знаю для работы, кому как. Кто-то говорит, что там зарабатываются огромные деньги, но там можно 500 рублей заработать за день. А я там больше пяти рублей заработать не могу, потому что мне там тяжело. Поэтому я там реклами, рекламирую свои проекты это «Школа русского языка», наш сайт и э, остальные еще группы «Курьерские». Так что вот. Сделали мы, значит, это, поделились и на главной странице сайта продвижения плюс рекламный шалаш» поделиться ссылкой на эту группу ВКонтакте. Так, давайте разберемся, что я тут написал. А, как попасть в эту группу Мой заработок в сети? А, по ссылке вы можете перейти а, на главной странице сайта Продвижение плюс рекламный шалаш. А, ссылка Вконтакте. Вот она. Вот наша группа. Мой заработок в сети. Все, тут вы можете прочитать, посмотреть. Тут есть есть немножко обучающего, ну, обучающего видео, честно говоря, здесь немного. Это на моем канале на YouTube есть немножко обучающего видео парочка. Ну там такие простые вещи. Так, идем мы э, дальше в задании. В этой группе есть справа раздел ссылки. И мы проходим по первой ссылке курсы немецкого языка. И делаем скриншот любой страницы сайта, кроме главной. Вот, попробуем это сделать. Вот у нас. Э, он у нас уже э, курсы. А вот. Курсы немецкого языка. И проходим по этой ссылке. Курсы немецкого языка. Вот. Их мы продвигаем. Я их продвигаю. Начал продвигать, потому что хотел пойти на курсы. И хотел как бы снизить оплату за обучение. Но потом я решил, что мне сейчас надо с английским, с русским разбираться. А немецкий... Немножко попозже. И поэтому я не, не... Ну и как бы у меня и по деньгам и все равно не получается. В общем, мне... Хотя мне предложили... Там очень хороший преподаватель, очень... Такой он... Несколько языков знает, у него своя система обучения. Вот. И таким образом я решил просто так их продвигать и заодно... Заодно еще предложил курьерскую доставку, если им нужно, да, в качестве... Ну, потому что я, в принципе, тоже собираюсь пойти на немецкий язык, да. Вы спросите, какая сотрудникам с этого выгода, да. Сотруд... Сотрудникам идет оплата, как бы, идет оплата из моего бюджета, а не из бюджета этого сайта. Сайт мне ничего не платит. Вот, как, как, как бы это ни казалось кому, э, э, кому странным, он просто решил помочь. Этот человек, он просто решил помочь мне как инвалиду. Вот, тем более, что действительно, вот вы видите, действительно у него очень э, полезный курс. Вот, в Москве, в Петербурге проходят курсы, также есть курсы онлайн. И э, вы делаете это главная страница, да, у нас, или нет, это у нас страница обучаться онлайн. А, ну, в общем, в принципе, вы можете сделать скрин любой страницы, например, базовый немецкий. Приходите на страницу базовый немецкий. И ну, этот сайт и без нас э, как бы достаточно. Вообще, это школа и без нас достаточно продвинутая. Вот, ну, возможно, у нас будет потом в задании что-то другое, но сейчас, сейчас пока этот сайт. И, например, сделаем скрин вот uh, здесь адресов и всего этого, да, что все информации. Также print screen. Потом попадаем мы на... Открываем наш документ здесь... Вот видите, я сам этого еще не делал. Ну, вот так я делаю теперь. Почему-то почему у меня не получается. Вот. Нажимаем правой кнопкой мыши. Вставить. Вставить. Так. Вот у нас получилось. А, день. Начало работы. Раз. А, два. Три. Три скрина, да? Сохранить как... Сохраняем. Вот. Смотрим на время. Сколько у нас время? 18.00. Так. Пишем, значит. Да как же нам попасть-то? Вот. Так. Окончание работы. 18.00. Так, да, файл сохранить как. Сохранить как. Вот. Вот, собственно, и все. Это первый день работы. Закрываем этот документ. И э, таким образом у нас с вами э, на работу нашу ушло... Начали мы в 17.38, да, и закончили в 18.00. Таким образом, на первый день работы у нас ушло... Э, сколько же у нас ушло-то? 22 минуты. Да, ну вот я говорил, что должно получиться 15 минут, но так как у нас... Здесь было все это с рассказами, с обучениями, да, то это у нас, у вас должно получиться поменьше по времени. Но желательно все-таки 15, потому что какое-то время, если вы на сайте проведете на сайте на нашем или на сайте заказчика, это будет полезно, вот. И может кому-то кому-то будет это интересно. Но сейчас у нас можете потом а, выбрать другой сайт, в принципе у нас здесь сайтов достаточно много продвигается, да? когда у нас появится, я надеюсь, заказчик, который а, будет оплачивать нашу работу, да, мы не только как бы этим занимаемся, мы еще в группах продвигаем, там неплохо идет продвижение групп, вот, и а, таким образом а, все это у нас первый день работы второй день начинаете работу таким же образом скриншоты э, вы не делаете но на сайтах э, вы уже читаете что-нибудь другое например вы заходите на э, сначала э, на этот сайт но ну, тут собственно вы уже все знаете как бы и особо читать э, нечего ну тут раз вы уже читали в первый день Можете зайти на, на сайт. А, ну давайте по заданию, опять же. По заданию скриншоты вы не делаете. Вы просто здесь смотрите, смотрите, вот сколько здесь у нас, сколько здесь у нас посетителей. Посетители у нас тут пока не очень. Но потому что я, собственно, пока и не продвигаю эту страничку. Пока ее не продвигаю. Так. И а, заходите. Заходите на сайт наших партнеров. 1pc.ru. Почему партнеров? Потому что они профессиональные оптимизаторы. Они продвигают, делают внутреннюю оптимизацию и, вся, и всякие возможные действия, которые мы, инвалиды, да, вот вы видите у нас обучающее видео для сотрудников с нуля. Мы э, учимся, учимся э, даже создавать документ э, в Word. В Варде, да, и, конечно, заказчики наши могут посмеяться и сказать, да что это такое за, за продвижение плюс, где работники не умеют делать документы в Варде и вообще, как бы. А вот такое у нас продвижение плюс, шалаш плюс-плюс, и мы продвигаемся неплохо, да, если кто сомневается, да, по запросам, по некоторым очень хорошо продвигаемся, вот. Заходим на сайт наших партнеров. Все это тоже вы, естественно, делаете. Второй день я просто вам начал рассказывать. да Вы в том же документе отчеты, которые мы, мы закрыли, да в том же документе просто пишите... Вот опять же щелкаем левой кнопкой мыши. Вот видите, все, все у нас тут прекрасно здесь сохранилось. Вы можете здесь даже написать... Написать даже вот на первый день работы можете написать ой, первый день, день работы, да. А потом вы можете а, здесь уже написать второй, второй день работы сейчас мы вре... сейчас мы времени засекаем почему потому что у нас идет э, по первому дню если кому что непонятно э, можно это еще снять одно видео обучающее второй день работы так как вы видите начало пишите тоже начало работы Соответственно, время, в которое вы начали во второй день. Сейчас его не пишу. Во второй день, в удобное для вас время, вы то же самое с первых двух сайтов начинаете. Скрины, как я уже писал, первых двух сайтов вы не делаете. Просто вы на них их смотрите. Например, вы читаете, а чего, а чего тут, собственно, страничка... Читайте про нас, например. Или смотрите, где мы... Ну, мы не совсем тут находимся, но примерно, примерно тут. В Петербурге. Мы в центре Петербурга находимся. Вот. И переходите по этой ссылке Наш, на сайт наших партнеров. Как вы можете видеть, здесь как я уже говорил, сайт профессиональных оптимизаторов, а ссылка партнерская. Это что значит? Это значит, если заказчик заказывает на этом сайте что-нибудь и оплачивает свой заказ, то идет оплата партнеру. А как стать партнером? Вот я здесь, я здесь партнер. То есть я здесь... Если будут заказчики да, у этого сайта, то с их заказа пойдет процент мне. У меня есть личный кабинет, и мой личный кабинет, там счет, и все это пойдет. Вот. А вы можете сделать э, свою партнерскую ссылку здесь, если вы захотите. Если не захотите, то ну, для вас э, будет лучше, если э, именно пойдут заказчики по вашей ссылке. Потому что, если они пойдут по моей ссылке, это все непосредственно пойдет сейчас как бы от меня пока, вот, может быть, будет один заказчик. Мы недавно разговаривали с человеком, но вся эта оплата все равно, она пойдет на оплату вашей работы. Потому что мне оплату больше брать неоткуда. Вот. Кроме пенсии, как бы, и работы основной у меня больше пока подработок нет. Поэтому таким образом с этого да, даже можете и мою партнерскую ссылку распространять, но в принципе это ну, я не, не очень как сказать-то в общем, эта система, она довольно-таки теперь э, вошла уже прочно в жизнь, но мне она не очень импонирует. Поэтому лучше э, свою распространяйте, чтобы было чисто это для вас. То есть, тот доход, который вы получите по своей партнерской ссылке, он будет, э, как бы там, понимаете, неизвестно, как кому повезет. Например, если вы приходите работать на сайт Почтовик, да, на Букс, на соцпаблика, на профицентр или еще куда-нибудь. Если вы там работаете, то вы там работник. И тому, кто вас пригласил, и идут проценты от ваших заработков. Да, у кого какие заработки. Но если вы там рекламодатель, то я не знаю, как бы получает... Наверное, получает тот, кто вас пригласил больше. Я так, я так считаю. Вот также и вам э, может повести по вашей ссылке по моей видите, пока вот один может придет, не придет заказчик, а по вашей ссылке может придет заказчик и закажет что-нибудь на этом сайте. Вот и здесь таким образом вы, что у нас написано в задании на второй день, найти страницу обучения и сделать скриншот этой страницы. Страница обучения здесь вот она. Она очень... Очень даже здесь выделялась, но куда-то она отсюда про... А, вот же она, что я. Вот, обучение. Нажимаете, и вы... Попадаете на страницу обучения. И здесь есть для тех, кто уже, уже, уже, уже понимает, да, это сотрудника сейчас я э, пытаюсь с нуля научить. А если кто уже все достаточно хорошо знает, ну, там, наверное, такая работа не очень интересна, да, которую я предлагаю, но, тем не менее, может быть кому-то. Здесь есть бесплатные... Э, вот э, обучающие видео. Что такое краунд-маркетинг или как получить безопасные ссылки для сайта. Вот. А, почему еще я, я говорил, что вам лучше самим зарегистрироваться на этом сайте, а не просто его смотреть и скринить? Потому что вы тогда сможете смотреть эти обучающие видео, которые бесплатные. Сможете смотреть их бесплатно. А тот, кто будет смотреть обучающие видео по вашей ссылке платно, да, то от их оплаты процент пойдет вам. вот. Поэтому я вам советую тут зарегистрироваться и посмотреть, может быть, какие-нибудь обучающие видео. Там они более профессиональные, чем у меня, потому что я сейчас пытаюсь научить... С нуля, но видите, как бы сам учусь. И вот сделаем скрин этой страницы. Здесь есть и платные уроки по SEO. Да, довольно-таки они, видите, как вы видите, дорогие. Да, они уроки. Но это для тех, кто может себе позволить. А для тех, кто не может себе позволить, тот может бесплатно. Вот делаем скрин. И точно так же мы его помещаем. Как я уже сказал, начало работы. Вы напишите сами. Скрин, Щелкаем правой кнопкой мыши. Вставить. Вот появляется у нас скрин. А также еще можно сделать... О, наконец-то. Так. Ctrl и V. Нажать одновременно. Ctrl и V. Это меня тоже на профи-центре научили. Вот. Таким образом, мы попадаем, мы делаем как бы отчет второго дня. Что там у нас еще по заданию? Мы сохраняем этот файл. Почему я всегда сам очень часто сохраняю? Потому что, ну, он, конечно, в конце, в конце спрашивает, сохранить или нет. Но все равно лучше мало ли что там выключится электричество или еще что-нибудь. Вот сворачиваем это окошечко. Видите, написано Свернуть, сворачиваем это окошечко. Идем мы в наше задание. Задание у вас всегда открыто. Вы можете ходить. Вы можете ходить по ссылкам прямо с этого задания. Да? Вот, как я уже написал. Будет, Если вы зарегистрируетесь, там будет ваша партнерская ссылка, и ей вы можете делиться. Делиться точно так же, как я показывал. Вставить эту ссылку в свою в в страничку ВКонтакте, или делиться с друзьями, кто интересуется этим делом. Опять же, можете. Это не обязательно, это не входит в работу. Понимаете, о чем я говорю? Что... Чем у нас отличается от почтовиков, что у нас задание, э, как сказать-то, оплачивается, оплата у нас почаса, почасовая, поэтому мне э, все как бы все равно, что вы сделаете, поставите вам мою партнерскую ссылку, зарегистрируйтесь или поставите и поставите свою, то есть, конечно, регистрация для вас будет это, для некоторых это вообще как какой-то ужасный процесс, потому что там надо делать какие-то такие вещи. Я не знаю, вот зарегистрироваться. Я сам тоже очень этого боюсь. На самом деле ничего страшного. Вводите имя, e-mail и придумайте пароль. Нажимаете зарегистрироваться. Вот. Вот, в принципе, и все. Для этого надо иметь электронную почту и уметь работать с электронной почтой. Вот, Если у кого нет, и кто не умеет работать с электронной почтой, для того мы сделаем обучающее видео по электронной почте. Но это для меня еще сложнее, потому что сам я с e в свое время вообще часами сидел, чтобы сделать эту почту. Вот, Но это давно было ну, в принципе, ничего страшного. Можно сделать почту себе. Фу, вот, э, конечно, есть некоторые, некоторая опасность получать туда спам всякий разнообразный. Вот если кому интересно, могу показать свою почту. Да, вот тут мне пятерочка прислала. Э, прислано ну, это, это, как бы я сам согласился на это. А спам, это спам. Даже приходит все, что да, почему-то они мне предлагают э, деньги все время и какие-то срубить легких 200 долларов. Но это все делается так, очистить, очистить и все. И ничего нет, в общем, вот так. Вот таким образом это у нас второй день идет работы, да. А, и в отчете вы присылаете число, месяц, время работы. Да, это может быть через 2 дня, через 3 дня, может быть на следующий день. Если вы хотите 4 дня так отработать, да, и получить деньги. Это у нас пробное, я уже говорю, задание для а, обучающего, так сказать, для сотрудника. Сейчас у нас... Есть подработка, да, если кто-то все это уже прекрасно понимает, есть подработка, да. В месяц 500 рублей у нас. А почему я в этом задании написал 200 за четыре дня? Потому что это я писал пробное задание для тех, кто, может быть, чего-то не понял или вообще как бы не умеет делать каких-то вещей пока что еще, да. Да. И все. И тут больше ничего не надо. Число месяц, время работы, окончание работы и один скриншот страницы сайта обучения. Сайта 1.pc.ru. Вот. Таким образом, второй день, да. Третий день. Начало работы такое же. Это переход с этого сайта на этот. Вот тут для удобства ссылки размещены. Скринов делать не надо, просто на сайте почитайте. Вот этот сайт особо его чего читать, там уже все, по-моему, перечитаете в первые два дня. А на сайте, на этом, да, на нашем основном, вы можете почитать страничку про обучение или посмотреть интересующие вас странички, прочитать можете. Например, группа для инвалидов. Группа для инвалидов. Инвалиды ищут работу, но многие знают эту группу. Инвалиды ищут заказчиков. Это моя группа для тех, у кого есть свои проекты. ОАО «Веселый инвалид». Тоже это группа ВКонтакте. Бесплатная помощь Колпина. Лучшие друзья России. Фонд. Вот. Посмотрите. Посмотрите. Хотите, смотрите, то есть, ходите, ходите туда, смотрите, что это за группа. Хотите, не смотрите, опять же, просто это по интересам. Можете про тарифы узнать, что-нибудь про наши. Ну, можете, здесь вот страничка есть такая, радиобанка. Это у нас такой банк, где мы наши услуги... Предлагаем за меньшую цену, но на вашу оплату это все равно никак не отражается. Мы платим, как я уже говорил, я оплачу из собственного бюджета, поэтому а, у нас здесь свои проекты. Мы здесь рекламируем благотворительные проекты разнообразные, а, которые а, о которых мы знаем перспективы. РБО «Перспективы». Книгу нашего друга, тоже инвалид. Он выпустил книгу стихов в издательстве «Синий зонд Ну, в общем, смотрите, что хотите, смотрите, хотите, не смотрите. Это, в принципе, ваши обязанности рабочие не входят. В вас по времени как бы оплата идет за время. Но переработки все равно у нас не оплачиваются. У нас идет... 100 рублей в час. И так оно и идет. Но э, не надо работать час. Надо работать э, желательно э, э, растянуть это. Для кого-то кого может, кому нравится, а для кого-то может э, это не очень. Но все-таки это желательно делать там раз, э, допустим, в два дня, в три дня, да, вот так, на, на 15 минут. Лучше всего так. Таким образом, а, а, ну про третий день я уже не буду рассказывать. Кому не понятно первый, первый день и второй, и вообще что, что делать, вообще ничего не понятно, тот может написать, и а, мы снимем еще одно видео обучающее тогда. Ну, потому что действительно для тех, кто ищет работу, может быть, совершенно другого плана, да, совершенно простую и совсем не знает компьютера. Да, то для того это обучающее видео будет полезно не только для, ну, он может и не работать у нас, да, а он просто, ну, узнает, как делать скрин или как делать э, документ и как э, сохранять его и, в общем, такие вещи узнает. Это будет уже полезно. Вот с вами была команда. Продвижение плюс обучающее видео для сотрудников с нуля. Владимир Шаров меня зовут. И всем удачи желаю. И желаю, чтобы вы нашли, если не у нас, то где-нибудь подработку. Вот как нас нам сетевики пишут, сетевые компании различные пишут инвалидам нашим, что ничего вы не найдете. Идите к нам, идите в сетевой бизнес. А знаете, делайте, что хотите. Если хотите, идите в сетевой бизнес. Вот. Но лучше, лучше ищите, ищите работу, которая, но ну, нам могут сказать, что у вас тоже, как бы, сеть у вас вот партнерские ссылки, да, у нас партнерские ссылки, но у нас это не на уровне, э, как сказать-то, не на уровне того, что, как бы рефер, рефералов не рефералов, то есть как бы вы еще кого-то приглашаете, а те еще должны пригласить человек больше а те еще и в итоге никто ничего не, не... зарабатывать да все зарабатывать те кто наверху пирамиды а я вам не предлагаю то есть я не верх пирамиды я э, про партнерские ссылки про все вам говорю ставьте свою партнерскую ссылку входите самостоятельно на сайт да заходите самостоятельно на сайт если если вы не верите Заходите не по моей партнерской ссылке, а просто ищите 1pc.ru, допустим, да, сайты. Ну, это сайт на, на нашего партнера тоже, которого мы продвигаем, который с нами сотрудничает, да. Вот, и заказчиков ему искать, этому сайту, в наших интересах. Вот, и в ваших тоже, дорогие сотрудники. И таким образом, да, я говорю, можете самостоятельно зайти на этот сайт через Google, там, да, в, поисковик, на, в поисковике набрать. Если вы думаете, что если вы пройдете по моей партнерской ссылке, то я получу чего-то, и от вас скрою часть своих доходов. Нет, этого не произойдет. Я от вас не скрою ни копейки своих доходов. Вот так которых, которых пока что все равно нет. Вот, ну ладно. А, кто захочет, приходите и нач, э, начинайте потихонечку работать. За 4 дня у нас оплата. Оплата, оплата, оплата. 200 рублей за неделю я высылаю. Если вы за неделю справляетесь, я высылаю. Только не приходите сразу, как бы... Я как бы, как бы двоих сейчас приглашаю на месяц за 500 рублей. А вот это как бы для начинающих, для сомневающихся, для обучающихся, да, подработка. Это приходите к нам, ну, скажем так, потихоньку. По одному-два человека приходите, и мы попробуем. Вот так. Потому что сейчас, как я уже говорил, собственного бюджета у меня... Uh, уже он немножко, uh, немножко, немножко он у меня подорван в связи с покупкой лекарства для моего uh, кота. Свои лекарства я уже не знаю, но я купил, конечно, себе, но uh, коту uh, просто необходимо, потому что он задыхается, а uh, лекарства не было целый год. А это очень хорошее лекарство, и оно пришло, и мне надо заплатить 1600 рублей. Вот. А это 1600 рублей, как вы понимаете, если вы можете посчитать. Это оплата работы двоим сотрудникам подработки да, за месяц 500 рублей. И оплата троим сотрудникам по этому заданию. Да? вот. Поэтому как бы кто... Хочет попробовать, может попробовать 200 рублей заработать за 4 дня. Таким образом. Вот что у нас интересного, да, как вы уже поняли. Почитайте сначала внимательно, да, и отчет присылается за все время работы каждый день не надо его присылать а за все время работы присылается отчет хотя в принципе если вам что-то непонятно вы можете присылать отчет каждый день да и говорить как вам было тяжело или что вам было непонятно и можете это все спросить и сделаем мы еще несколько таких обучающих видео, которые будут полезны а, им и вс, вс, всем, я думаю, начинающим, кто осваивает компьютер, и мне самому в том числе. Вот. Всем спасибо, удачи!